Занимайтесь продажами через интернет, но не успевайте принимать звонки и отправлять посылки клиентам? Проблемы сваливаются одна за другой, сотрудник заболел и срочно нужно найти замену, еще и транспорт для доставки сломался. Не хватает места на складе, либо вовсе нет помещения для хранения заказов? Воспользуйтесь услугой Fulfillment от компании NewSend и попрощайтесь со всеми трудностями раз и навсегда. Вы знали, что ежемесячно переплачиваете 50 тысяч гривен за аренду склада, транспорта и зарплаты сотрудникам? А ведь вы можете сделать это намного дешевле с помощью комплексных тарифных планов, которые включают Прием, маркировку и размещение вашего товара на нашем складе Обработку ваших заявок Поставку заказов до отделения перевозчика Контроль качества упаковки Обзвон ваших клиентов Обработку переадресации и возвратов Мы обрабатываем заказы в течение 10 минут Оперативно упаковываем их и отправляем точно в срок 24 часа в сутки, 7 дней в неделю стройте планы и развивайте бизнес. Все остальное мы сделаем за вас. Не откладывайте и начните знакомство с нашим сервисом прямо сейчас. Бесплатный пятидневный тестовый период. NewSend. Логистика будущего.